3.0 дизель, Касса, БУК и его прочие братья. Туарек, БКС, БУН, Ауди А6 и прочие. Меняем ремкомплект тяги привода пускного коллектора. Вот он, товарищ, находится. Значит, покупаем ремонтный наборчик. Суть заключается в чем? что вот тут вот шарик разбалтывается появляется люфт вылазит ошибка также эта тяга может слетать либо вверху либо внизу без разницы для того чтобы его заменить для всяких скептиков можете разбирать можете не разбирать можете делать как угодно я предпочитаю лучше потратить три минуты на снятие вот этого, но потом потрачу минуту на замену ту. Чем я изначально буду минут 10 не снимая лезть туда, а ронять его 15 раз, засовывать, мучиться и так далее. Прошу в комментариях это не обсуждать. Снимаете первым делом разъем. Чик. Вот он снимается. Вот, напоминаю. Вот. Чуть телефон вообще не фокусируется. Капец. Так. Далее. Скидываете либо верхнюю часть, либо нижнюю. Вот видите. Болтается. Берем торкс Т30, откручиваем при вот этих винтах. Что касается этого привода, сперва откручиваете три болта, естественно, тягу снимаете, и только после этого снимаете штепсель. Потому что если лазить отсюда, к нему, руки можно сломать. Когда вы подымете его, тогда уже штыпселек можно будет снять. Что касается тяги. Эту скобочку поднимаете кверху. И вытаскиваете. На той стороне более проблемно. Это на 7 часов. А что было? У меня, ну, эти, Пойдем, покажу. Веселый прикол. Ты просто будешь знать. У меня после этого заклинула спину. Закли... Надо теперь... Ты просто покажу, ты поймешь, что там прикол. Выбить этот стопор книзу. Вот, короче... Вот если рубаш пощупать, он лежит вот тросик ручника, а вот сюда вверх поймешь, там идут провода. Получается этой педали... На той стороне надо будет взять что-нибудь типа такого, засовывать снизу и давить ее вниз. Пойдем, центральный мы поменяем. Что, что Родной. все вроде тоже нормально только трогаться у меня двигатель колбасит обороты вот так прыгают и только газ отпускаешь машина глохнет говорю, что за хрень залез посмотрел вроде все нормально опять завожу только газ отпускаешь она глохнет